Привет друзья, в этом видео мы рассмотрим готовые шаблоны с настроенным реверсал графиком. Разворотный график более наглядно отображает направленные движения на рынке, что зачастую подчеркивает локальные тенденции внутри дня. Эти кластера помогают находить актуальные внутридневные уровни, что очень важно для принятия торговых решений. Эти и другие шаблоны для платформы АТАС можно скачать с сайта orderflowtrading.ru. Здесь переходим в раздел «Загрузить» и выбираем «Шаблоны графиков. Находим шаблоны с готовыми настройками индикаторов. И в данном случае нам нужен «Reversal Chart». Нажимаем на него. Видим, что открылось окно с описанием данных шаблонов, которые настроены для семи инструментов Чикагской биржи. Это фьючерсы на евро, фунт, канадский доллар, Ену, золото, нефть и S&P mini. Скачиваем шаблон. Разархивируем файл. Здесь представлено две папки с шаблонами. Применим шаблон из первой папки графику фьючерса на евро. Для этого вызываем окно шаблоны. Здесь нажимаем «Загрузить из файла». И выбираем файл с расширением LO. Загрузился реверсал график с параметрами 12:6. Это означает, что для формирования каждого бара на графике цена должна пройти минимум 12 тиков в одном направлении, после чего должен состояться откат цены на 6 тиков. И пока данные условия не будут выполнены, новый бар сформирован не будет. При этом время формирования бара не имеет значения. Такой тип графика можно применять для определения разворотов рынка. Также в данный шаблон добавлены два индикатора Cluster Search с фильтром по дельте в размере 300 и минус 300 контрактов. В настройках этих индикаторов установлено объединение двух рядом находящихся ценовых уровней. Это суммирует значение дельты и отображает более значимые дисбалансы. Кластер сеч на графике отмечен кругами. Таким образом мы отчетливо видим важные моменты, на которых может происходить разворот или ускорение. Эти кластеры могут служить сильными внутридневными уровнями поддержек и сопротивлений. На их тестах нужно отслеживать реакцию цены, так как очень вероятен отскок от уровней, на которых были сформированы такие кластера. Также появление сигнала кластер СЕЧ на таком графике может служить фильтром текущей локальной тенденции. Мы можем увидеть эти сигналы, если после формирования кластера цена совершает импульс. Еще большей силой может обладать скопление таких сигналов в одном месте. Теперь загрузим шаблон для фьючерса на евро из второй папки. В данном случае реверсный график настроен таким образом, что параметр значения больше, чем минимальная высота бара. Для формирования таких баров, как и в первом случае, необходимы два условия. Цена сначала должна пройти минимум 2 тика, а затем должен произойти откат в противоположную сторону в размере 3 тиков. Дополнительных индикаторов кластер СЕЧ в данном шаблоне настроено 4. Кругами красного цвета выделяются кластеры с отрицательной дельтой от 50 до 80 и более 80 контрактов в бычьих свечах, а кругами голубого цвета выделяются кластеры с положительной дельтой от 50 до 80 и более 80 контрактов в медвежьих свечах. Эти настройки помогут определить агрессивную сторону, то есть маркет покупателей и маркет продавцов, которые пытались входить в рынок по лучшим локальным ценам. В перспективе отследив реакцию цены на такие сделки, можно понять, кто на самом деле контролирует рынок внутри дня. Это поможет выстроить тактику торговли и избежать сделок против локальной тенденции. Таким образом, используя реверсный график в совокупности с индикатором Cluster Search, вам будет проще находить развороты рынка и вовремя принимать грамотные торговые решения. А применив готовые шаблоны, вы можете сразу начать эффективно анализировать различные рынки, которые доступны в платформе ATAS. В одном из следующих видео мы продолжим рассматривать шаблоны для ATAS с различными настройками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на наш канал.